Дорогой друг, думал ли ты когда-нибудь, кто есть Бог? Бог так велик и так прекрасен, что мы никогда не можем знать о Нем все, но Бог дал нам чудесную книгу, которая говорит нам о Нем, это книга Библия, Божие Слово. Библия говорит нам, что Бог создал все, Бог создал солнце и луну, Он создал миллионы звезд, которые мерцают ночью в небе над нами, Бог сотворил землю и Он также сотворил нас. Библия говорит нам еще многое другое о Боге. Бог всемогущ. Бог всемогущ. Это значит, что Богу принадлежит вся сила на небе и на земле. Он может делать все. Библия говорит, что нет ничего трудного для Бога. Бога не остается бессильным никакое слово. Написано у Евангелиста Луки в 1 главе 37 стихе. Богу принадлежит вся власть и сила. Все цари и президенты всех стран мира ничто по сравнению с ним. Так как ему принадлежит вся власть, то может делать все, что хочет. Бог есть Дух. Дух. Бог есть, дух. Бог есть Дух. Интересовались ли вы, почему мы не можем видеть Бога? Причина тому, почему мы не можем видеть Бога, что Бог есть Дух и мы не можем видеть Дух. Когда Бог говорил нас, Он дал нам тело. Он также дал нам и Дух. Наш Дух живет в нашем теле. Другие люди могут видеть наше тело, но они не могут видеть наш Дух. Бог есть только Дух. Он не имеет такого тела, как мы, поэтому мы не можем видеть Его. Библия говорит, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Это записано у Евангелиста Иоанна в 4 главе 24 стихе. Хотя мы не можем видеть Бога, мы можем знать Его и любить Его. Познание Бога – это самое важное во всем мире. Это делает нас действительно счастливыми. Когда мы познаем Бога, мы полюбим Его. Мы будем доверять Ему и будем поклоняться Ему. Бог обладает славой. Бог обладает славой. Божья слава настолько величественна, что мы не в состоянии смотреть на Бога. Мы не можем смотреть на солнце, когда оно ярко сияет. Это причиняет боль нашим глазам. Если бы нам пришлось смотреть на него долго, то мы бы просто потеряли наше зрение. Божья слава... Ярче солнца. Вот почему мы не можем видеть его. Бог сказал, «Ни один человек не может остаться жив, увидеть меня». Библия говорит нам о человеке по имени Моисей. Моисей был особым другом Божьим. Он говорил с Богом, и Бог говорил с ним много раз. Но Моисей никогда не видел Бога. Однажды Моисей попросил Бога, «Покажи мне славу твою». Бог сказал Моисею, «Ты не можешь видеть лица моего» потому что никто не может остаться живым, увидев меня, но я скрою тебя в ущелье и пройду мимо тебя. Моисей поднялся на город один, Бог закрыл его между скал, затем слава Господня прошла около Моисея. Моисей не видел Бога, но он видел немного славы Божией, и это сделало лицо его сияющим, как солнце. Когда Моисей сошел с горы, его лицо так ярко сияло, что люди испугались. Неудивительно, что Моисей и народ говорили, кто как ты, Господи, величественным святостью? Бог свят! Бог свят! Бог свят! Бог свят! Бог свят. Это значит, что Бог чист, совершен и без греха. Иногда в Библии темнота сравнивается с грехом. Библия говорит о Боге. Бог есть свет, и нет в, тем, в нем никакой тьмы. Бог есть свет и слава. Бог чист. Бог никогда не грешит. Он всегда делает, что хорошо и правильно. Ничто греховное не может устоять в присутствии Божьем. Библия говорит, Бог... «Наш святый». Бог однажды в видении говорил с пророком по имени Исаия. «Видение подобно сну». Исаия видел видение Бога на его троне. Вокруг его трона было много ангелов, прославляющих Бога и восклицающих. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. Когда Исаия увидел видение Бога, он испугался. Видение показало ему, что он был грешник, а Бог свят. Бог есть любовь. Бог есть любовь. Бог есть любовь, это значит, что Бог любит нас и желает нам самого лучшего. Хотя Он управляет вселенной со всей силой и славой, Бог знает и любит каждого из нас. Он знает тебя и любит тебя. Ты можешь сказать, ну как я могу знать, что Бог любит меня? По двум причинам мы узнаем, что Бог любит нас. Мы знаем, что Бог любит нас, потому что так говорит Библия. В своем слове Бог говорит, «Любовью вечной я возлюбил тебя». Мы знаем, что Бог любит нас, потому что Он отдал нам Сына Своего, умереть для нас. Библия говорит, что Бог свою любовь доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Многие люди думают, что Бог не любит их, потому что они говорили плохие слова и делали плохие дела. Это верно, что Бог ненавидит грех, но у Него нет ненависти к нам. Наоборот, Он любит нас. Он любит нас так сильно, что сделал все для нас чтобы наши грехи были прощены. Библия говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это мы читаем у Иоанна в 3 главе 16 стихе. Бог хочет, чтобы мы любили Его, потому что Он полюбил нас прежде. Библия говорит, возлюби Господа Бога своего всем сердцем твоим. Богу приятно, когда мы любим Его всем сердцем. Когда мы любим его всем сердцем Библия говорит, что царь Давид был великим мужем Божиим Он сказал, я возлюблю тебя, Господи Это было очень приятно Богу Вы можете угодить Богу, если полюбите его, как царь Давид Вот молитва вам в помощь, Господи Я возлюблю тебя всем сердцем моим Помоги мне познать тебя больше Благодарю Тебя, что Ты послал Сына Своего умереть на кресте за мои грехи. Я возлюблю Тебя, Господи. Один Бог. Бог, сказал, Я первый, Я последний, и кроме меня нет Бога. Библия также говорит нам, что Бог явил себя в трех лицах: Отец, Сын и Дух Святой. Отец есть Бог. Сын есть Бог. И Дух Святой есть Бог. Эти, Эти три личности являются одним Богом. Бог -отец, Отец находится на небе. Никто О, никогда не видел Бога Отца. О, Бог Сын. Это Господь, Господь Иисус. Он пришел в мир как плоденец и жил здесь 33 года. Он умер на кресте за наши грехи. Он был погребен, но на третий день он воскрес из мертвых. Он наш живой спаситель. Бога Духа Святого видеть. Невозможно, но он реальная личность, имеющая силу и славу, равную Богу Отцу и Богу Сыну. Давайте подумаем. О других фактах Библии, которые говорят нам о Боге. Бог вездесущ. Бог везде сущ. Бог вездесу. Чтобы вы не находились в мире, Бог присутствует везде. Когда мы смотрим вокруг, мы не видим Бога, но Он всегда рядом с нами. Он также находится на другом конце земли, и Он также высоко над нами в небе. Так как мы люди и имеем тела, мы можем находиться в данный момент Только в одном месте Так как Бог есть Бог И Он есть Дух То Бог может присутствовать везде В одному и то же время Бог сказал Не наполняю ли я Небо и землю. Бог присутствует с нами постоянно, Хотя мы не можем видеть Его. Вам бывает иногда страшно Оставаться одному в темной комнате. Вот что может помочь вам. Скажите себе, мне не нужно бояться. Бог рядом со мной. Бог вечен. Бог вечен, Бог вечен, Бог вечен, Бог вечен. Это значит, что Бог всегда был и всегда будет. У Бога не было начала, и у Него не будет конца. Не было такого времени, когда Бог не существовал. Не будет такого времени, когда Он Бог не будет существовать. Библия говорит: говорит, говорит от века, века и до века, века Ты Бог. Бог вездесущ. Бог вездесущ. Это значит, что Бог знает все. Бог знает все. Когда-либо произошло, Он знает все, что происходит сейчас. Он знает все, что произойдет. Бог сказал о себе, ибо я Бог, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце. Ученые утверждают, что в небе существуют миллионы, миллионы звезд Никто никогда не может сосчитать их Но Бог точно знает, сколько их есть У него даже есть имя для каждой из них Библия говорит, он исчисляет количество звезд Всех их называет именами их так как Бог знает все, то мы ничего не можем скрыть от Него. Он знает все, что мы говорим и делаем. Он видит нас постоянно. Он знает все тайное. Он знает даже наши мысли. В своем слове Бог сказал, и что? На ум вам приходит, это я знаю. Хотя Бог величественный руководитель Вселенной, Но ты имеешь большое значение для Него. Он знает, где ты живешь, Он знает, что ты делаешь ты каждый день. Он знает все о тебе, Он даже знает, сколько волос у тебя на голове, Он узнает все твои проблемы, Он любит тебя, и у него всегда достаточно времени, чтобы выслушать тебя в молитве. О, Бог милостив, Бог милости, Бог милости, это значит, что Бог всегда доб. Бог хочет быть нашим другом, и Он хочет, чтобы мы были Его друзьями. Он самый лучший друг из наших. Бог милостив ко всем людям. Он даже добр к тем, кто не любит Его. Библия говорит, Славьте Господа, ибо Он благ. Особенно Богу угодны те, кто любит Его и кто верит в Него. Библия говорит, как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя. Бог праведен! Бог праведен! Это значит, что Бог делает только то, что справедливо. Библия Говорит, праведен Господь во всех путях своих И благо во всех делах своих Так как Бог справедлив, Он должен наказать каждый грех Бог видит все наши грехи и знает все о них Но Бог создал путь для прощения наших грехов он послал своего Сына Иисуса Умереть на кресте за наши грехи Когда мы принимаем Господа Иисуса своим Спасителем Бог прощает нам все наши грехи И делает нас своими детьми Бог верит. Бог верит. Это значит, что Бог всегда выполняет свое слово. Все, что Бог обещает, Он всегда выполняет. Библия говорит, изменный в слове Бог. Иногда мы обещаем, но не выполняем. Мы можем забыть наше обещание или просто не выполняем свое слово. Но Бог никогда не забывает свое обещание. Бог всегда выполняет то, что Он говорит. Библия говорит, «Итак знай, что Господь Бог твой есть». Бог верный. Мы можем рассчитывать на то, что Бог говорит в своем слове, так как Он сдерживает свое слово всегда. Библия говорит, ибо верит обещавшему. Бог не, изменен. Бог не изменен Это значит, что Бог никогда не изменяется Он всегда тот же Бог всегда свят Бог всегда праведен Бог всегда любящий Бог всегда верен Бог всегда тот же как чудесно, что Он всегда тот же? Бог сказал, Ибо я, Господь, и не изменяюсь. Не правда ли вам хочется угодить Богу после того, как вы узнали? Как велик и любвеобилен Бог. Вот несколько способов угодить Богу. Это угодно Богу. Когда мы любим Его, мы должны любить Бога всем нашим сердцем, потому что Он очень любит нас. Библия говорит, будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Это угодно Богу, когда мы верим Ему. Мы не Верим Богу, когда мы верим в Библию. Это угодно Богу. Мы не можем угодить Богу, если мы не верим Его Слову. Библия говорит, а без веры угодить Богу невозможно. Это угодно Богу. Когда мы поклоняемся Ему, каким образом мы поклоняемся Богу, мы поклоняемся Ему, когда мы любим Его всем сердцем, когда мы прославляем Его, когда мы благодарим Его за все то, кем Он является для нас. Библия говорит. Таких поклонников ищет Отец в Себе. Есть только один истинный и живой Бог, И Он один достоин. Мы не должны никогда поклоняться никому и ничему. Бога. Библия говорит, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Поторопись начать. Сейчас поклоняться Богу. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Этот золотой стих записал евангелист Иоанн в своем первом послании, в главе 4, в стихе 19 А как насчет найденного сокровища? А, да-да-да-да-да. Вы знаете, используя секретный код, мы нашли сокровище. И оно гласит, Бог знает меня, и Он любит меня. А сокровища А, да, да, да, да, да, да, да. Вы знаете, используя секретный код, мы нашли сокровище. Оно гласит: Люби Бога всем твоим сердцем. когда-либо смотрели на звезды в ночном небе? И думали ли вы, откуда они появились? Библия отвечает на этот вопрос «Бог сотворил их». В первом стихе Библии говорится «Вначале Бог сотворил небо и землю». Слово «творить» означает «делать что-то из ничего. Только Бог может творить. Бог сотворил солнце, и Он сотворил луну. Он сотворил землю, на которой мы живем. Бог создал все звезды, которые мерцают ночью. Бог сотворил небо и землю. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все о воинстве их, говорится в Псаломе 32, стихе 6. Некоторые из этих звезд настолько велики, что они могут вместить солнце землю, и землю, еще останется много мест. Когда Бог сотворил небо и землю, Никто не знает, когда Бог сотворил небо и землю. Бог не сказал нам, когда Он делал это. Библия просто говорит, вначале сотворил Бог небо и землю. Как Бог сотворил небо и землю? Он сотворил их Своим Словом. Библия говорит, Словом Господа сотворены небеса, и Духом уст Его все воинство их. Бог только сказал, и солнце, луна, земля и все звезды начали существовать Библия говорит, ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось Слово Бога сильно Богу нужно было только сказать, и небо, и земля появились Откуда мы знаем, что это правда? Мы знаем это потому, что Слово Божие говорит так. Библия говорит, верою познаем, что века устроены Слово Божие. Бог сотворил землю. Бог сотворил землю, на которой мы живем. Он создал холмы и горы, Он создал реки, озера и моря, Он создал облака, которые приносят дождь. Он создал траву и деревья и красивые цветы. Он создал рыб который плавает в воде Он сотворил много различных видов рыб Он создал огромного кита и маленькую золотую рыбку Он создал играющего дельфина И зубата и его сами Бог сотворил птиц летающих в небе Бог создал много различных видов Он создал могучего орла с сильными когтями. И он же сотворил прекрасную маленькую иволку. Он создал шумную сойку и маленькую канарейку, которая так красиво поет. Он создал смешного пеликана и нежного голода. Бог сотворил животных, он сотворил много различных видов животных. Он сотворил Бог в живущих джунглях и маленьких роликов. Он создал огромных слонов и веселых белок. Он создал коров, лошадей, свиней, коз, кошек и собак. Бог создал всех животных. Что было самым прекрасным Божьим творением? Самым прекрасным Божьим творением был человек. Человек не произошел от животных. Бог создал его. Бог создал человека, не похожим на животных. Бог создал человека по образу Божию. Бог создал мужчину первым. Его имя было Адамом. Бог создал красивую жену для Адама, ее имя Ева. Самым прекрасным Божьим творением был человек. Библия говорит, «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Мужчину и женщину сотворил их. Так написано в книге «Бытие» в первой главе 27-й Адам и Ева были сотворены по образу Божьему. Адам и Ева были сотворены по образу Божьему. Ни одно творение не было создано по образу Божию. Только человек был сотворен по образу Божия. Это значит, что мы особое творение. Бог насадил сад для обитания Адама и Евы. Он был назван Эденским садом, и я никогда не видели такого. Красного сада В саду росли деревья Которые были красивые И имели вкусные плоды Река с чистой кристальной водой Протекала через сад У Адама и Евы Было все необходимое Для их счастья Бог сотворил все прекрасно. Бог сказал Адаму и Еве, что они могут кушать плоды с каждого дерева, кроме одного. Им не разрешалось есть плоды из дерева познания добра и зла. Бог сказал, что они умрут, если будут есть плоды из этого дерева. Адам и Ева были очень счастливы. Самым большим наслаждением для них было то, что Бог приходил к ним в охладе дня. Бог приходил для общения с Адамом и Евой. Бог создал все прекрасное. Бог был доволен своим творением. Он посмотрел на все, что Он сотворил, и увидел, что все очень хорошо. Библия говорит, все сделал Он прекрасно. Библия говорит нам, почему все это Бог создал. Он все это создал для своей славы. Библия говорит, достоин Ты, Господи, Принять славу и честь и силу, Ибо Ты сотворил все». И все по Твоей воле существует и сотворено. Вы спросите, если Бог сотворил все прекрасно и совершенно, Почему сегодня так много зла в мире? Причина следующая. Прекрасный мир брак принес в нашем следующем уроке мы узнаем, кто этот враг и что он сделал. Мы имеем особое значение для Бога. Теперь я хочу спросить вас, как вы думаете, что Бог любит больше всего из того, что Он сотворил? Больше всего Он любит людей. Бог любит всех людей. Он любит тебя и меня. Мы – особые. Вот три факта, которые делают нас особыми. Мы были созданы по образу Божьему. Никакое другое творение не было создано по образу Божьему. Это делает нас особыми. можем познать Бога. Животные не могут познать Бога, но ты и я можем. Мы можем знать Его, любить Его, говорить с Ним в молитве. Это также делает нас особыми. Бог может жить в нас. Самое прекрасное в нас то, что Бог может жить в наших сердцах. И это делает нас особенными. Не хотели бы вы, чтобы Бог пришел в ваше сердце и жил в нем? Тогда скажите Ему об этом. Скажите Ему, что вы верите, что Иисус Сын Божий и что Он умер за ваши грехи. Поблагодарите Бога, что Он послал Сына своего, чтобы он стал вашим Спасителем. Золотой стих, который записан в книге Бытие, в первой главе, в первой стихе, говорит, в начале Бог сотворил небо и землю. Бог сотворил небо и землю Ух, какой сегодня секрет! А что же будем делать с сокровищем? Да, мы, мы же нашли сокровища И используя специальный секретный код Мы выяснили, что Бог может жить в твоем сердце. Дорогой друг, когда Бог творил мир, Он все затворил прекрасно. Первые люди были очень счастливы Но теперь не все так прекрасно И люди часто несчастны Сегодня в мире обман Воровство, ненависть и насилие А также болезни, скорби и смерть Что произошло? Враг принес грех. Грех разрушил прекрасный Божий мир. Кто этот враг, который наполнил мир грехом? Его имя Сатана. Его также называют Диаволом. Он ненавидит Бога и нас. Откуда появился Сатана? Мы знаем из Библии, что Сатана был когда-то красивым ангелом. Его имя было Люцифер. Люцифер был самым мудрым, самым красивым и самым сильным из всех сотворенных Богом ангелов. Возможно, он был выше всех остальных ангелов. По-видимому, в течение некоторого времени, после своего появления, Люцифер любил Бога и полностью повиновался ему. Люцифер решил, что он был самый красивый, самый мудрый, самый сильный и самый великий. Поэтому Люцифер решил, что он должен быть Богом. Он восстал против своего творца и сказал в своем сердце: "Сойду на небо, выше звезд божьих вознесу престол мой". Когда Люцифер согрешил, в его сердце произошли большие изменения. Прежде Люцифер любил Бога и хотел повиноваться Ему. Но теперь Люцифер любил себя и не желал повиноваться Богу. Сердце Люцифера изменилось. После восстания против Бога Люцифер стал сатаной. Сатана был первым ангелом, который восстал против Бога, но многие другие последовали за ним. Эти ангелы названы «падшие ангелы» или «демоны». Ангелы, которые сохранили верность Богу, названы «святыми ангелами». Сатана и падшие ангелы были свергнуты с небес. Они создали свое царство, чтобы вести войну с Богом. С тех пор существует два царства во Вселенной. Царство сатаны и царство Бога. Сатана обманул Еву. Сатана хотел чтобы Адам и Ева перестали повиноваться Богу, потому что он ненавидит Его. Но как сатана мог убедить Адама и Еву не повиноваться их любящему Творцу? Только ложью он мог бы достигнуть своей цели. Обмануть — это значит ввести в заблуждение, говоря неправду. Сатана увлекает людей в грех посредством обмана, он искушает людей грешить и не повиноваться Богу путем обмана и хитрости. Он сделал это в Эденском саду. Сатана явился к Еве в виде змея. Он сказал Еве, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Ева ответила, «Бог сказал, нам не есть плодов с дерева познания добра и зла, а если мы сделаем это, то умрем». Потом Сатана сказал Еве неправду, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги». Еве не следовало бы верить сатане, но она поверила, взяла плод и ела его, а также дала плод и мужу своему, и он ел. Адам не должен был это делать, Адам знал, что Бог запретил есть этот плод, но он все же это сделал. Адам избрал непослушание Богу. После этого грех вошел в сердце Адама и Евы. Они стали грешниками. Когда Бог заговорил с ними вечером, Адам и Ева скрылись от лица Господа Бога. Они боялись Его, потому что они знали, что поступили неправильно. Адам и Ева должны были покинуть Эдемский сад. Грех ужасен. Адам и Ева должны были покинуть Эдемский сад, потому что они согрешили. Они не могли больше жить с Богом. Но Бог продолжал любить их, и Он пообещал им, что Он пошлет Спасителя. В мы узнаем об обещанном Спасителе. Сатана — великий лжец. Это был очень печальный день, когда Адам и Ева должны были оставить прекрасный Эдемский сад. Адам и Ева были несчастны, Бог был печален. Только Сатана радовался. Сатана радовался, потому что Адам и Ева нарушили волю Божию. Они не послушались Бога, потому что Сатана обманул Еву. После грехопадения в Эдемском саду Сатана постоянно обманывает людей. Он обманывает людей, говоря, что Библия не истинное Слово Божие. Он убеждает их что они никогда не будут наказаны за свои грехи. Сатана обманывает людей, что Иисус Христос не является единственным спасителем. Но Иисус доказал, что нет другого пути для спасения. Он сказал, «Я путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это записано у Евангелиста Иоанна в его 14 главе и шестом стихе. Сатана обманывает детей и подростков, возмущая их против родителей и учителей. Сатана восстал против Бога, и он хочет, чтобы все молодые люди проявляли непослушание родителям и учителям. Сатана. Старается вовлечь молодежь в наркоманию и алкоголизм Все, что вы употребляете для разрушения вашего тела, является грехом Но сатана обольщает молодежь, внушая мысль о том, что грех дает им наслаждение Сатана обольщает молодежь. Сатана хочет обмануть вас, чтобы разрушить вашу душу и тело. Библия предупреждает нас быть осторожными, так как дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Как мы можем сохранить себя от обольщения сатаны? Только знание и исполнение Слова Божия может сохранить нас от обмана. Иисус сказал, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». САТАНА Побежденный враг В последующем мы узнаем Как Господь Иисус Победил сатану Христу принадлежит Вся власть на небе И на земле Нам не нужно бояться Сатану, Если Иисус Христос Наш Спаситель Библия говорит Ибо тот, кто в вас Больше того, кто в мире вопрос, что же случится с сатаной? Библия говорит, что в назначенный Богом день Сатана и его последователи будут брошены в озеро огненное. Это ужасное место создано не для людей, оно создано для дьявола и его ангелов. Сатана... Его последователи будут брошены в озеро Огненное, где они будут находиться во веки веков. Библия говорит, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро Огненное и Серное. И будут мучиться во веки веков. Это записано в Откровении 20 главе и 10 стихе. который записан евангелистом Иоанном в его Евангелии в 8, 8 главе и 32 стихе, говорит «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Я пришел узнать, а как же насчет сокровищ? А, -а, -а используя секретный код, мы нашли сокровище, которое говорит, ⁇ Сатана хочет обмануть нас, чтобы нас угубить ⁇